День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов, и данное видео посвящено, как правильно зарегистрироваться в компании СНГ и попасть ко мне в команду на обучение, заработку и правильному использованию YouTube. Был несколько удивлен количеством вопросов, как это сделать, которые задавали мне вчера в скайпе, ВКонтакте. Хотя все очень просто и логично. То есть вы проходите регистрацию в компании СНГ по моей реферальной ссылке вот. вот она что из себя представляет да? вы правда получаете ее в более таком благозвучном виде вот моя реферальная ссылка то есть мой сайт и на нем я сделал страничку посвященную компании снг данная ссылка во первых доступна в описании любого видео моего посвященная компании снг вот. пустили снизу вот кликабельная реферальная ссылка и конечно эта ссылка есть в самом видео то есть вот эта вот красная кнопка вступить в команду в каких-то роликах я ее делаю мигающую красную кнопку вот нажав на эту кнопку прямо в самом видео видите либо в описании видео то есть кому как удобнее вы попадаете на страничку регистрации вот смотрите я сейчас на ваших глазах это сделаю. Сделаю, конечно, это из ролика. Кнопка вступить в команду забыл. <laughs> Нажимаю. Куда я попадаю? Я попадаю на страничку компании SNG. значит Для м, людей, которым хочется видеть по-русски, вы можете переключить главную страничку на русский язык. Посмотрите, вот, перевод, translate. Да? Выбираете русский. Хотя это тут мало вам поможет Переведена только главная страничка да, Но вот появилась кнопка регистрации по русски да? Значит, Нажимаем на кнопочку регистрацию И попадаем вот на такую страничку регистрации Она у вас будет вся пустая У меня она заполнена Потому что я уже работал на этом компьютере Единственное поле, которое у вас заполнено Это имя спонсора Вот в этом поле у вас должно стоять DVD-WRN Пожалуйста, обращайте на это внимание, если вы хотите быть моим рефералом, чтобы я вам помогал разбираться с YouTube. Обращайте внимание на это поле. Значит, и что вы должны сделать первое? Вы должны придумать себе вот такое имя пользователя в системе. То есть, какое угодно. Сразу хочу сказать, так как сервис англоязычный, то есть, зарубежный, вам все, весь бланк регистрации необходимо заполнять английскими по-латиннице. По вот я сейчас буду регистрировать папу, поэтому придумаем логин, ну вот так, например, чайка. Нажимаю клавишу штабуляция или там прыгаю мышкой следующее окошечко, да. Теперь пароль. Значит, с паролем они тут сделали очень красиво, обратите внимание, вбиваете пароль в первой строке, да. Переходите на вторую строчку, где должно быть подтверждение пароля. Не надо пугаться. Все нормально, то есть пока вы не введете точную пароль, вот повторил точную пароль, строка у меня позеленела. То есть все отлично, такая интересная фишечка, мне она очень понравилась. Так, далее, вам необходимо ввести свой электронный адрес. Друзья, мы с YouTube будем общаться, поэтому однозначно сюда надо вбить адрес электронной почты GMI. Потому что это первый шаг на пути к Google и к его сервисам, которым является YouTube. Поэтому, если у вас нет почты Gmail, регистрируйте. Если не знаете как, то у меня на канале есть ролик, как зарегистрировать Gmail почту. Вставляю сюда адрес папиной почты. Сразу хочу дать такой практический совет. Вот Все вот эти введенные данные вам желательно сразу же куда-то сохранить лучше завести какой нибудь текстовый документик скопировать адрес сайта чтобы было понятно регистрация от чего это скопировать ваш логин который вы придумали сразу же страшно сложный пароль и я всегда чтобы не забыть, потому что электронных адресов чаще всего достаточно много, на какой электронный адрес я регистрировал данный проект. Вот такие основные данные. Ссылка на сам проект, логин, пароль и почта на которую регистрировался в этом проекте. Этого всегда хватает для того, чтобы восстановить потерянные пароли и войти в проект грамотно. Что делаем дальше? Дальше уж вообще все просто, но эти поля являются обязательными. Вам нужно придумать имя, ой, не придумать, а ввести свое имя, свой город и страна. Значит, не забудьте, пожалуйста, нажать на галочку ⁇ Я прочитал, и согласен ⁇ и ввести защитную карточку. Вот и все. Вот такая сложнейшая в кавычках регистрация. Нажимаю на кнопочку ⁇ «Submit» И что-то я не запомнил. Введенный ⁇ А ⁇ Ну, вот как ни странно. Пользователь с именем Чайка уже в проекте есть. Ну, наверное, нет в проекте вот такого пользователя. Так, еще раз вижу капчу. Опять же говорю, запомнить пароль. Все, отлично. Все, процесс регистрации закончен. Учетная запись создана. Но значит, подтверждать учетную запись не надо. К сожалению, письмо пришло в спам. Как это ни странно, я его отсюда изыму. Вот приходит такое письмо безответное, ну, написано, что я зарегистрировался, мой логин в проекте Чайка 1334. Ну, а ты... Все, на этом процесс регистрации закончен, попадаете в мою команду, становитесь моим рефералом, я своих естественно не бросаю. То есть однозначно вы будете приглашаться на вебинары, которые будут проводить по ютубу. Однозначно вы сможете задавать вопросы, я буду вам на них отвечать. Но обратите внимание, значит, в проекте есть два варианта входа. Это бесплатный вход, который мы сейчас с вами сделали, и платный вход, который стоит 30 долларов. Значит, друзья, чтобы сразу расставить все точки над «и», хочу сказать следующее. Естественно, я буду в первую очередь помогать людям, которые зашли на платный пакет. Пожалуйста, после регистрации на платный пакет добавляйтесь ко мне в скайп, пишите свой логин, обязательно проверяйте по моей ли реферальной ссылке, зарегистрировались. Я вас добавлю в отдельную группу в скайпе и вы всегда можете задать мне вопрос, я вам однозначно лично каждому платнику помогу вот людям которые зашли на бесплатный пакет ну, каждому помочь я не смогу то есть не надо мне писать в skype там, расскажи это расскажи это ну, просто физически не смогу это делать если есть какие то вопросы оставляйте их на канале я буду снимать ролики и выкладывать значит для людей которые вошли на платный пакет будет полная моя личная поддержка Будем более тесно общаться. Возможно, найдем какие-то совместные пути продвижения на YouTube. Вот, если, конечно, вам это все интересно. Для людей, вошедших на платный пакет, я буду готовить список бонусов, каких-то подарков. Но ну, вот один из подарков я уже точно сделаю. Это будет вот такого плана ролик. Вот. ролик с кнопкой регистрации, вот я из него удалю естественно все свои данные, будут ваши данные стоять. Вот раскручивая такой ролик, вы будете легко под себя подписывать людей на автомате. Значит, опять же по поводу платного этого аккаунта, не буду делать никакого секрета. У компании СНГ мощный маркетинг план, это МЛМ компания я сделал достаточно большой большую паузу в МЛМ бизнесе. Ну вот не знаю, когда бы вернулся, если бы вот не такая возможность строить МЛМ бизнес вокруг любимой тематики, это тематики YouTube. Опять же, друзья, вот про этот маркетинг, про эти бинары, столы и так далее, я не знаю глубоко ничего. И, если честно, разбираться вообще не буду. Но на на канале достаточно много презентаций компании и практически в каждой презентации достаточно подробно рассказано как рассказан маркетинг план компании то есть посмотрите а, есть чат в скайпе где, значит я для себя в этой компании вот выбрал такое направление то есть я приглашаю людей которым интересен YouTube. Да? Людям, которые вошли на платный пакет, я буду помогать, потому что, опять же, откровенно говорю, с ваших денег я буду получать какой-то процент. То есть я буду зарабатывать на своей структуре. Ну, Я считаю, что в любом, в любом деле должен быть энергообмен. То есть то, что делается так на халяву, да, оно не ценится и не приносит никакого результата положительного. Поэтому еще раз повторюсь, кому хочется разобраться с YouTube, вот, Пожалуйста, выделите из своего бюджета 30 долларов, да? заходите на платный пакет, вот, добавляйтесь ко мне в скайп, пишите, что вы мой реферал на платном аккаунте. Все, будем с вами работать. У меня сейчас достаточно плотный график, но я для своих рефералов всегда найду время, чтобы вам помочь. Ну и бонусы с меня отдельно. Подготовлю списочек сниму отдельный ролик значит как произвести оплату я опять же сниму отдельный ролик вот чтобы все в кучу в одну не валить вот следующий ролик будет посвящен как начать раскручивать свое видео значит еще один ролик как произвести оплату будет ну то есть вот такой вот джентльменский набор э, видео о проекте я собираюсь записать большое спасибо всем кто досмотрел данное видео до конца если вам оно понравилось нажмите пожалуйста кнопочку кнопочку нравится под данным видео если у вас возникли какие то вопросы пожалуйста пишите их в комментариях под видео видите тут люди сколько написали уже интересного значит я все это читаю на все вопросы однозначно отвечу Вот сегодня буду как раз заниматься именно этим если вы считаете что данный ролик будет интересен вашим друзьям, пожалуйста, поделитесь им в социальных сетях. Вот кнопочка поделиться, нажали поделиться и прошли по очереди по кнопкам тех социальных сетей, в которых вы зарегистрировались. Если кто-то еще не подписан на мой канал, но кому интересна тематика YouTube, пожалуйста, нажимайте на красную кнопку подписаться, если она у вас вот такого цвета, вы уже подписаны, если красная, то да, вы, вы наш э, клиент. Вот эта кнопка подписаться опять же есть в самом видео, вот, кто дос досмотрит ее, вот, нажимайте на эту кнопку подписаться и тоже будете подписываться на канал. Все друзья, спасибо вам большое, жду своей команде, своих я не бросаю, своим будут подарки, платникам. Всем удачи, до свидания.